Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели! Предлагаю вашему вниманию обзор важного астрологического события летнего солнцестояния 2022 года. Подписывайтесь и жмите колокольчик, если зашли впервые. Также приглашаю вас в мой Facebook, Instagram и Telegram. Ссылки на социальные сети, контакты для записи на консультацию по вопросам обучения вы найдете на главной странице канала и в закрепленном комментарии. 21 июня в 12.14 по киевскому времени Солнце входит в знак Зодиака Рак и наступает летнее солнцестояние. Кардинальная точка года. Для многих из нас мистический день. Знаком Зодиака Рак, соответственно, так же, как и Солнцем, в этом знаке, управляет Луна. Ночное светило в этот день в фазе убывания, в Овне. Соединение Луны с Юпитером 21 июня в общих показателях. Формирует предпосылки оптимистического прогноза до следующей кардинальной точки года до осеннего равноденствия 23 сентября 2022 в день летнего солнцестояния присутствуют оптимистичные яркие энергии которые способствуют воодушевлению творческой реализации новым перспективам всегда после наступления одной из кардинальных дат года летнего и зимнего солнцестояния или весеннего и осеннего равноденствия Наступают перемены Часто то, что было актуально за некоторое время до солнцестояния или равноденствия после пересечения солнцем кардинальной точки, больше не имеет значения Летнее солнцестояние – день силы Многих заставит сделать выбор или принять важное решение в основном поднимаются темы, связанные с домом, семьей, местом жительства. Ведь знак Рак отвечает именно за все, что связано с родиной, эмоционально-чувственными отношениями, родственными связями. Солнце будет перемещаться по этому знаку до 23 июля. А это значит, что в этот период сознание людей направлено именно на решение подобных вопросов. По знаку рак перемещается негативная кармическая точка черная луна с 15 апреля 22 года до 9 января 23. В этом знаке зодиака усиливает конфликты с родными, семейные проблемы, мешает пустить корни, адаптироваться к новым условиям проживания. Пока Черная Луна движется по этому знаку, она будет негативно влиять на отношения как внутри семей, так и на всемирные отношения между странами. Поэтому именно летнее солнцестояние 2022 требует высокого уровня ответственности от людей. Подробнее о транзите Черной Луны вы можете посмотреть отдельное видео, ссылка в закрепленном комментарии. Поскольку Солнце перемещается по знаку Рак, в котором Черная луна. Лжепатриотизм также разрастется, как и стремление людей урвать больше, чем им полагается. Будь то бытовой вопрос, границы земельного участка на даче или территории других стран. Однако расплата за такие поступки обязательно придет. Тот, кто проявляет агрессию, обязательно получит кармический шлейф отягощающих обстоятельств. Причем это касается всех тех, кто участвует даже косвенно в захватнических войнах. Обратка будет получена на всех уровнях, с тройной силой и неважно, нападение ли это одной страны на другую или же вторжение во двор, на территорию сада или огорода соседа, в дом или в семью с целью ее разрушить. Если отдельный человек, группа людей, население страны молчит или одобряет военные действия, уничтожение имущества людей не препятствует влезанию в чужую семейную жизнь, значит он или они соучастники и получат сполна. Поэтому каждому нужно задуматься о том, как сохранить свою семью, родину, исторические ценности страны, национальные интересы и воспрепятствовать разрушительным действиям в отношении других государств или отдельно взятых людей и их имущества летнее солнцестояние 2002 поднимает очень серьезные вопросы формирует некий генетический код новые факторы влияющие на международные отношения усиливается стремление к справедливости а также подсознательное чувство собственного достоинства и собственной значимости. Гордость за свою родину, свой родной язык, понимание неповторимости богатства традиций появляется у многих людей. Но также появляется все больше людей, готовых отказаться от своего гражданства, чтобы получить паспорт другой страны. В ближайший период будет положено начало созданию новой политической идеологии новой концепции национальной безопасности и развития современного мира в момент пересечения силовой точки года ингрессии солнца в знак рак личные планеты меркурий венера и марс находятся в знаках своего управления что является позитивным фактором летнее солнцестояние 2022 в интересах простых людей обычных граждан своей страны начнут внедряться различные методики и программы социального обеспечения правительство вынуждено будет уделять больше внимания населению финансировать свою армию с целью обеспечения защиты государства в 2022 году летнее солнцестояние происходит на фоне транзита восходящего узла по тельцу здесь же находится венера и уран вселенная поможет всем кто готов трудиться, проявлять свой творческий потенциал и честно зарабатывать. Не стоит рассчитывать только лишь на помощь волонтеров, субсидии, социальную помощь. Возможно, рядом есть люди, которым все это нужнее, чем ответственнее человек. Чем больше готов сделать самостоятельно, тем больше ресурсов для будущего он получит. Это могут быть полезные связи, деньги, материалы, новые коллективные проекты. Любые инициативы, действия приветствуются, пока Марс движется по Овну до 5 июля 2022 года. Венера и Меркурий также сильны, что помогает принять верные решения, также разобраться с волнующими вопросами и выбрать, наконец, пищу для ума или же для желудка. Друзья, напоминаю, что общий гороскоп не может заменить личную консультацию астролога. У каждого человека есть темы, конкретные вопросы, которые требуют тщательного исследования. При индивидуальном разборе вашего гороскопа мы поговорим о влиянии транзитов планет конкретно на вас, посмотрим какие сферы затрагивают и как это использовать, чтобы улучшить качество жизни. Вопросы смены места жительства, переезда в другую страну, тема профориентации как школьников, так и взрослых, астрологический прогноз, натальная карта, гороскоп взаимоотношений и многое другое, кому нужно, обращайтесь. На этом я заканчиваю. Желаю всем мира по вопросам обучения индивидуальных консультаций, контакты на главной странице канала и под видео. Друзья, спасибо, что остаетесь со мной. Благодарю вас за внимание. Мне очень нужны ваши лайки и комментарии для поддержки канала. До встречи!